Как солнце на закате Я с тобой счастливый улыбаюсь на закате Ты изменила мою жизнь, я изменил твою Так давай же вместе улетим, оставим землю Были временные обиды расставания Были города, километры расстояния Судьба такая, чтобы от нее не уйти Судьба подкинула нам руки, наши пути Половина моя, одна целая Половина мира, целая вселенная Мир. Я с тобой до конца, ведь это нужно на да, двоих Судьба такая, штука, от нее не уйти Судьба подкинула на руки наши пути Давай уйти с тобой на небо Везде больше нет нашей планеты Мы с тобой два гепарда, вместе мы сильны Все люди в этом мире что-то нас рожны Но мы с тобой вместе будем до конца Мы связали половики цело, наши сердца Сердца дух любим. Невозможно разбить сердца дух любим. Всю обиду, слезы слоя, можно удалить Искать в звездном небе птицами парить, парить над облаками, ведь это так красиво Я хочу увидеть тебя, лично со мной счастливый Никто внизу остался, посмотрит на небеса Увидев на вдвоем, откроют рот, закрыв глаза Были времена, обиды расставания Были города, километры расстояния Судьба такая, что на нее не уйти Судьба подкинула нам в руки наши пути Давай!